Всем привет, это обзор на Nokia G21. G21. И спрашивайте, почему у меня не было роликов так долго. Сейчас объясню, почему. Так. Mm -hmm, да, поэтому... Ну, а сегодня обзор на Nokia G21, поэтому я снимаю обзоры, да, я буду их снимать, если они у меня получатся, у меня еще. если вам понравится этот обзор, я сниму на Nintendo Switch, она у меня уже давно, но это новенькие, в упаковочке, прям, Nokia G21, вот такой вот, и... Тут написано Love It. Любите это. Ладно, проехали. Давайте же распакуем наш Nokia. Ну, вот так он выглядит без... ну, точнее, с этой штукой. Давайте я вам прочитаю еще 50 на 2 камера. 55 мх на батарея. На три дня написано хватит размер 6.5 под 90 углом Ну и собственно это все можете сами почитать поставить на паузу вот это все Фу, как открыть это, Специалистов позвать тогда Но, да Как это ковырять-то? Ладно, позову, позову специалистов В общем, я попросил специалистов И теперь Будет плачевно, если он разряжен О, он так еще вибрнул. Так, борьба хм. Фига Фигаси. Но я вернусь, когда он включится. О, прыгает. Так, сейчас вернемся. Сим-карту вставить надо. В общем, все, я подключу сим. Ага, блин. Так, я сейчас наберу пин-код -пин и верну. Я еще добавил отпечаток пальца. Теперь готово. Так. Сейчас, так, будешь кушать со Нет, спасибо. Начнем. И все ура, он заработал. Да. Ну, вот такой вот просто вот неожиданный. И что же по характеристикам у него еще плюсом? 4 gb-zone плюс а... так где apps my ладно а где чё files Посмотри. О, ок. Тут 128 ГБ. Стопа, что я туда занимает, Не понял. е э -э, Не понял. А вот сейчас этого прикола не понял. Информация. Выбрать все и ничего не произведет. Офигенное приложение. Netflix можно удалить, он мне не нужен. Слушай, телефон возможно очень хороший. Все, да, только получается система занимает безфигня. Да? Ну ладно, главное, что сок вибает теперь есть. Ну, собственно, вроде бы вот такой вот обзорчик на телефончик. Вот, вот так он выглядит. Что могу сказать? У него очень хорошая камера лучше, чем у моего. и батареи и все. В общем. Рекомендую телефон 10 из 10. Все. Ну а если это видео наберет очень много лайков, я сниму обзор на Nintendo Switch. Все. С вами был как всегда Pixel. Всем пока!